Установка текущего времени. Нажимаем любым острым предметом на кнопку Reset. Этим действием мы обнуляем текущее время и настройки таймера. После этого нажимаем и удерживаем кнопку, которая находится с левой стороны от кнопки Reset. На ней изображен символ часы. Нажимаем Нажимаем на кнопку D+, выбираем день недели, выбираем среду. Нажатием на кнопки H+, или N+, устанавливаем текущее время. Установим 7 часов утра. Кнопкой M+, устанавливаем минуты, установим 15 минут. На таймере установлено текущее время. Среда 7 часов 15 минут утра. Программирование таймера. Кратковременно нажимаем на кнопку P. На экране появится один он. Это время, когда замкнутся контакты RLE 3.4, то есть включится нагрузка, а контакты 3.5 разомкнутся. Кнопкой D ⁇ выбираем день недели. Возможен выбор. Все дни недели. Вся неделя, кроме воскресенья. С понедельника по пятницу. Суббота воскресенье. Понедельник, вторник, среда. Четверг, пятница, суббота. Понедельник, среда, пятница. Вторник, четверг, суббота. Отдельно каждый день недели. Выбираем все дни недели. Кнопкой H+, выбираем часы. Выбираем 7 часов утра. Кнопкой M+, выбираем минуты. Выбираем 30 минут. Еще раз нажимаем на кнопку P. На дисплее появилось один OFF. Это время, когда разомкнутся контакты, реле, то есть выключится нагрузка. Кнопкой D+, выбираем день недели, выбираем все, все дни недели. Кнопкой H+, выбираем часы. Выбираем 19.00, то есть 7 часов вечера. Кнопкой M+, выбираем минуты. Выбираем 30 минут. Мы настроили программу. Таймер в 7.30 утра включит нагрузку. И в 19.30 выключит нагрузку. Включать и выключать нагрузку будет всю неделю. Если еще раз нажать, на кнопку P на дисплее появится 2 ON и можно будет запрограммировать еще одно включение таймера следующим нажатием на кнопку на дисплее появится 2 OFF и так будет продолжаться до 16 раз Нажатием на кнопку с надписью «On-Auto-Off» мы можем выбрать режим работы таймера. По умолчанию будет стоять режим «Авто». Это режим, при котором таймер будет включать и выключать нагрузку по заданной программе. В нашем случае в 7.30 включит нагрузку и в 19.30 выключит нагрузку. Включать и выключать будет всю неделю. Режим «On», когда нагрузка постоянно включена. Замкнуты контакты 3.4, а контакты 3.5 разомкнуты. Режим OFF. Нагрузка постоянно выключена. Замкнуты контакты реле 3.5, а контакты 3.4 разомкнуты. В нижней части дисплея будет отображаться выбранный режим.